Мало кто может определить, что такое религия. Часто люди говорят друг с другом, имея в виду совершенно разные вещи. Даже в науке э, под религией подразумевают разные вещи. В разговоре в обычном. это говорим, обычно имеем в виду христианство. В других контекстах, uh -huh. также ислам, или ну то, да. что общего у христианства ислама. Может быть, буддизма, хотя там уже труднее. Что делать с так называемыми традиционными религиями? Это, это одна проблема. Что неизвестно вообще, о чем идет речь. И вторая проблема, что это слово упорно как бы на это понятие. Э Мешает людям видеть какие-то важные. Игры. Я когда начал читать дневники, письма, документы моих персонажей, особенно когда они были э, юношами, и девушками, да. когда они, собственно, обратились в новую социалистическую веру а, и вступили в партию, которая не была партией, а была сектой, но ну, мы еще сейчас, наверное, об этом поговорим. И а, бросилось в глаза то. Часто они говорили о они имели в виду. Подверг. как они представляли себе мир без противоречий без насилия без несправедливости и все это было очень похоже на многие другие движения движения эти очень разные и очень важно подчеркнуть что я не утверждаю что большевизм особенным и каким-то уникальным образом похож на христианство или в чем-то где-то похож на в чем анабаптиста в чем-то безусловно в чем очень похож да. но мне и это правда, но мне важно, какова структура веры этих людей, во что они собственно верили, вот когда они говорили о вере, когда они переписывались о вере, спорили они в тюрьмах, в ссылке, в, на подпольных квартирах, и так, что они имели в виду. И они в общем, в конечном счете, имели в виду, что существующее мироустройство подойдет к концу при жизни нынешнего поколения, причем подойдет к концу в атмосфере чудовищного кровопролития. И это, в общем, есть определение милинаризма. Рукотворно и в то же время э, неизбежно. Uh -huh. Это очень важно. И это важно, кстати, для всех такого рода сект. Что это и то, и другое. Что есть некоторое диалектическое единство. То же самое справедливо в отношении Иисуса из Назарета. Так же, как это справедливо в отношении большевиков. Что это произойдет, с одной стороны, неизбежно. И, во-вторых, это произойдет, потому что мы поможем. <loca birthday> <stigma> а, я, возвращаясь к вашему вопросу, я рассказал немножко о том, почему я считаю эту секту милинаристской, но не ответил на ваш вопрос, а, а вопрос о том, почему я считаю ее секту. <-REE> <demais> боль <engineer> не считали себя обычной партией. Они считали себя партией нового типа. Right. Постоянно об этом говорили. И смеялись над партиями, известными в обычной парламентской... И Что и же такое эта партия нового, нового типа? И, и, в общем, получается, партия нового, нового типа – это секта, типа. секта обычного типа, а именно это и сообщество и единоверцев, добровольцев, обратившихся в новую веру и разделяющих чувство избранности, и радикальное отрицание окружающего мира. Это, так сказать, минимальное стандартное определение секты. И я не употребляю этот термин в негативном смысле. И секты бывают очень разные, да. но у них у всех нечто общее. А именно, что это объединение единоверцев, которые считают окружающий мир греховным угу. и... А, и поэтому считают, что от него нужно как-то отделиться и жить и жить а, особой жизнью, особой жизнью, которая, которая очень насыщена. Тоже очень распространенное явление, так же, как и тоска по юности. А для них это было одно и то же. Они тосковали по своей юности и одновременно они тосковали о вот о чистых отношениях, подлинного подлинного товарищества, когда все были истинно верующими, и когда именно вера объединяла их, mm -hmm. в отличие от их жизни в домах советов в 20-е годы или, наконец, в доме на набережной в 30-е годы, когда они жили рядом с соседями, некоторых из которых они подозревали в цинизме, карьеризме и так далее, комчванстве, да. разложении бытовом и так далее. Ну и отчасти для кого-то как практика в определенных контекстах. Да, то есть это, в общем, одна и та же книга, но русский вариант не перевод, а отдельно написанный русский вариант. Вплоть и многие всего... люди оказались в тюрьме. Это речь идет о э, начале-середине 80-х годов да. и до, на самом деле, до конца 80-х годов. Э, моральная паника, то, что сейчас называется, по поводу ритуального... Да. насилие над детьми и в конечном счете выяснилось что практически ничего этого не было никогда и тем не менее десятки сотни людей оказались в тюрьме и некоторые сидят в тюрьме по сей день а мне это очень важно было для того чтобы рассказать американскому читателю угу. а также а также российскому о том что большой террор замечателен своим масштабом мысли э, интересен необычен уникален угу. Может быть. Но вовсе не необычен а, по сути. То есть такого рода охоты на ведьм, такого рода моральные паники, такого рода а, поиск пятой колонны, невидимых вредителей. В общем, довольно распространенная в истории вещи. И мне было это важно, потому что и для моих американских и для моего личного опыта, потому что я приехал в Америку в 83 году и наблюдал то, как разворачивалась эта удивительная действие Это какие-то технические вещи, никакой дискриминации нету Дискриминация э, стилистическая. И об, имеющие отношение к каким-то вещам, которые русскому читателю очевидный, просто не надо просто объяснять. Для нас, да. Если я, мне что-то в английской версии нужно было объяснить из русских реалий, что-то имеющее отношение к русской истории, русской литературе, так сказать, нашей жизни, московского ландшафта, здесь мне этого делать не нужно. Так что нет, нет ничего, так сказать, секретного, ничего, э, угу. чтобы действительно дискриминировало здешнего читателя. Потому что я пишу не роман. То есть mm -hmm. писал, о историческое сочинение, и мне нужно было найти источники, какую-то информацию, чем более ис исчерпывающую, тем лучше об этих людях. А, о ком-то из них позаботились они сами, о ком-то их родственники, потомки. Поэтому были в доме, жили замечательно интересные люди, но они не вели дневников или эти дневники были конфискованы и канули бесследно или они или писали письма, которые исчезли или которые никто не сохранил а, или которые я не нашел mm -hmm. то есть с одной стороны я моими персонажами, вернее, стали люди о которых я нашел достаточно материала, причем мне было очень важно найти материал о том, что они делали на работе у себя в наркоматах штабах лабораториях, где бы они ни работали, в следственных кабинетах и так далее. И о том, как они жили в доме. То есть, это самая главная вещь в книге, потому что о русской революции очень много написано. И о быте написано гораздо меньше в советском, в том числе о советской элиты. Написано меньше, но тоже есть. А, а это да, сочетание да. одного с другим, что да, для меня важно, так важно. Да. И поэтому вот, э, мне было очень важно найти что-то о том, как или найти людей, которых, детей, по большей части, которые жили в этих квартирах, соседей, кто-то что-то о них помнил, или вот дневники, письма и так далее. какие-то я нашел замечательные вещи. Мне очень помогли работники музея дома на набережной, которые собрали замечательный архив. И это было огромным подспорьем и источником большого числа документов, которые я использовал. И это с одной стороны. А с другой стороны, действительно... Я хотел представить некоторый спектр, чтобы угу. были разные люди представлены. Хотя они, в общем, были примерно одного поколения люди, они были товарищи по оружию, они были соратники. Но они были очень разные, занимались разными вещами. Это мне было важно, вот у меня из моих, как бы, важных героев, центральных героев, а присутствует Воронский, который руководил советской литературой. Да. Или Сергей Миронов, который руководил арестами во время Большого Террора. А, или Осинский, который был первым председателем а, а, Госбанка и ВСНХ. А, Аросев, который был.. А, председателем комитета культурной связи с загранили. Люди, представляющие разные. А, Корановский, директор и начальник строительства Березняковского химического комбината. Голощекин который руководил коллективизацией в Казахстане, ну и, соответственно, э, голодом uh -huh. и фактически геноцидом, который э, с этим связан. И так далее. То есть мне было важно представить, себе, то есть, э, представить читателю как можно более широкий спектр э, занятий, которые... — Но у вас занимаюсь. меньше военных, принципиально меньше. — Меньше военных. Опять же, это в каком-то смысле результат того, что я нашел или не нашел. У меня есть военные, но и действительно там Щ Щеденко, пожалуй, единственный да, военный, да, который щеденко, да. более, ну, почти полноценный персонаж. И я такие нашел... Не только его, часть его переписки с э, женой, э, скульптором Марией Денисовой, э, и э, прототипом э, э, Марии в э, поэме «Маяковского облака в штанах», но и что-то из его частной переписки отдельной вот от его совместной жизни с Марией. Когда вы приводите, я напоминаю, что Юрий Слезкина, и мы представляем книгу Юрия Слезкина «Дом правительства», когда вы приводите письма, например, вы оставляете, вы оставляете аффографию угу. этих людей. И здесь и это часть в каком-то смысле трагического портрета. Вот Щеденко тот же, он плохо писал по русски угу. а, да. и сыграл очень важную роль в истории большого террора а, в Красной армии. И в то же время жил с постоянным чувством уязвимости невероятной. Он долго, много соперничал заочно с Маяковским. Он убеждал эту женщину, которую любил в свое время Маяковский, что он будет поэтом не хуже, что он и писателем станет, что он вот начал замечательный рассказ, который он когда-нибудь напишет, ничего этого он не сделал, но войну с разложившейся интеллигенцией, как он ее называл, он вел практически всю жизнь. Войну, которая вот в результате привела к большому, или к его участию, так скажем, в большом терроре Действительно, вы, как вы сказали, верно, это они все время читали и все время писали Они писали как чиновники, писали в некоторых случаях, и Аросев, и Осинский писали как писатели, как ученые И, безусловно, как люди, писавшие письма и в то же время они все время читали. И чтение привело к их обращению в новую социалистическую веру. И чтение было главным. В, в том, как они воспитывали своих детей Какие книги потом издавались В стране, которую вот, они создали вот, И да. которые мы читали и Мы с вами примерно одного возраста Я да, думаю, читали точно. в детстве ну, Во-первых, я все-таки специалист по 30 То есть, я да. моя книга Об этом доме в 30-е годы я, На самом деле У меня очень поверхностный сейчас взгляд на то, что там происходит Но я бываю у каких-то знакомых Там это, конечно, по-прежнему элитный дом Когда вы увидите номер квартиры Вы сейчас уже Написав эту книгу. Когда вы видите, вы наизусть все знаете нет, Мира нет, квартир, нет, номера квартиры, кто где. Мироквартир нет, наизусть не знаю. Там они с тех пор изменились, Номерация кап, изменилась, капитальный да. ремонт. Так, в что, некоторых секциях его. Хотя остались квартиры, в общем, почти не в, в неприкосновенности некоторые. В тех семьях, которые где никого не арестовали. Здесь речь идет именно о сообществе единоверцев. О людях, объединенных общей верой, общим идеалом и скрепленных ритуалами, которые связаны с этой верой и этим идеалом. В названных примерах это не так. А здесь люди вступают добровольно, оставляя свою прошлую жизнь позади, вступают в новое сообщество, о котором думают как о новой семье в каком-то смысле. О первичной Uh -huh. Организации Для них самый главный, в общем, единственный И я думаю, что если использовать это определение То вот эти все остальные случаи не подпадут Церковь это объединение или ассоциация, если угодно, единоверцев Большинство членов которого рождаются членами то mm -hmm. есть, или, или посвящены в члены очень рано. Да. Поэтому, так, кстати, важно, было во время реформации в Европе так много спорили о том, следует ли крестить малых детей. И самые радикальные реформаторы считали, что не следует, потому что в сообществе единоверцев человек должен вступить сознательно, сознательно да. уверовав. Да. А если нельзя так сказать принимать в члены а, младенцев то тогда рушится бюрократия рушится институт рушится связь этого института с государством там где они связаны и так далее поэтому они проиграли но их аргументы звучали для многих очень убедительно и многие из них ради этого пошли пошли на смерть они Оплакивали то же самое, более или менее, что оплакивали большевики старые в доме правительства, когда вспоминали то время, угу. когда они жили исключительно среди товарищей по оружию и по вере, да. а не в доме, где вокруг них жили и слуги, и бедные родственники, э и администраторы-бухгалтеры, и какие-то циники-проходимцы-карьеристы. Я более-менее цитирую. А, так что вот это различие оно, мне кажется, достаточно распространенно, и оно является ключевым в развлечении а, секты и церкви, это гораздо менее мучительным для тех, кто подвергнется коллективизации во время первой пятилетки. Да. Но для моих персонажей, для истинно верующих большевиков, это было очень тяжелое время. Это было время болезни, э, нервного истощения, и я опять же цитирую э, реальные диагнозы, э, слез, страдания, э, литература, партийная литература того периода в основном была об этом, о разочаровании, о страхе, что вдруг, угу. что вдруг пророчество, которое уже почти исполнилось, вдруг прервалось, вдруг оно окажется ложным. А, и что делать? А, и поэтому многие, то есть практически все из моих героев невероятно воодушевились, когда Сталин начал свою новую революцию, когда началась коллективизация, индустриализация, да, это культурная конец революция. да? да. и включая тех, кто, кто, сидел в ссылке и и жаловался на генеральную линию uh -huh. и вступал в оппозиции. Uh, и так далее, они, наконец, могли сказать, что наша революция возвращается, возвращается надежда, возвращается весь смысл нашей жизни, uh, мы доведем это дело до конца. История состоится, uh -huh. поэтому то, что, конечно, для большинства населения страны было страшным периодом, для них было исполнением uh, пророчества и моментом примирения партии, которые в некоторых случаях их отвергла, как еретиков, отступников и так далее. Что террор – Это в разнос, но в общем тоже логично встраивается в систему, угу. а, когда... А, и это тоже очень характерная для сект, особенно апокалиптических, миллионаристских сект вещь, а, что ты окружен врагами. И они всегда окружены врагами. Секты по определению окружены врагами. А в 30-е, середине 30-х, конце 30-х годов Советский Союз был реально окружен врагами. И поэтому нужна как никогда сплоченность. Единство никогда так не важно, как сейчас. Об этом пишет Бухарин Сталин из тюрьмы. Угу. Все они соглашаются, что это так. Поэтому тем важнее чистка. Большинство моих персонажей, попав в камеры тюремные, не подвергали сомнению необходимость чистки то есть, иначе говоря, они не подвергали сомнению необходимость единства не подвергали сомнению тот факт что вот-вот начнется последняя в истории человечества война и соответственно, не подвергали сомнению тот факт что в процессе подготовки к этой войне нужно чтобы это единство было реальным для этого, соответственно нужно избавиться от пятой колонны а предатели повсюду. Угу. И поэтому, вот, возвращаясь к вашему вопросу, когда речь шла о категориях населения, за пределами секты, церкви и так далее, причем категориях населения, которых можно было как-то назвать в соответствии с марксистской типологией и социологией, так сказать. Одно дело. Тут гораздо труднее, действительно. А в то же время ощущение остается, что они повсюду. Угу. Они невидимы. Э, их очень много. И их тем больше, потому что э, к началу 30-х годов возникает, в общем, никогда полностью невысказанная э, идея о том, что все советские граждане по определению верующие коммунисты. Они не прошли ни баптизма, ни, ни, угу. ни, не было никакого ритуала приема в члены, но, в общем, к концу первой пятилетки в стране не остается ни членов, так сказать, неверующих. А раз все, все советские граждане, по определению верующие коммунисты, просто есть хорошие, есть плохие, есть более или менее сознательные, Значит, количество потенциальных противников невероятно велико, угу. от чего страх тоже растет. Ну и тут уже разные там, убийства Кирова, вдруг начинает вот этот самый процесс охоты на ведьм, паники моральной, который приводит к тому, к чему, к чему приводит. И я это описываю в том числе и на примере того, что происходит в квартирах в, квартирах в этом доме, в одной за другой. Это Иванов, некто М -м. Борис Иванов. Один из тех очень многочисленных рабочих в партии рабочих и крестьян, который замечателен тем, его не арестовали, но вокруг него арестовывали все время людей. Он был, насколько можно судить, истинно верующим. Саму веру никогда не подвергал сомнению. Но в отличие от большинства своих соседей, товарищей по оружию, он укро... ну, это же укрывал, он принимал в свою квартиру детей арестованных, соседей, которым нужно было где-то переночевать. И это вот очень важный вопрос, когда мы говорим о большом терроре в этом доме и вообще, вообще в человеческих сообществах вот что делать тем кто кому в дверь стучится 12-летняя точка только что арестованных соседей и Там и очень впустите, разные истории и и очень у разные, вас истории. разные истории да. нет какой-то типической истории нет и, но быва, и вот это вот Иванов был Замечателен тем, что когда к нему Стучались дверь, он открывал дверь И впускал эти В отличие людей. от некоторых родственников А которые многие не пускали, родственники, да. причем сестры арестованных Братья, закрывали дверь Или вообще ее не открывали В некоторых случаях у него Просто нет выбора, он понимает Что происходит, но угу. иначе Жить невозможно В некоторых случаях это тяжелая внутренняя Борьба, если он сам Истинно верующий. Если он сам верит в то, что, во-первых, вот-вот начнется война, ну, необходимо сплоченности и единства, нужно искать скрытых врагов, и, может быть, этот человек не является скрытым врагом, но ну кто-то да. же является. И этот очень распространенный взгляд на это, об этом говорил Молотов э, в своих интервью с Феликсом Чуевым, да. и это... В общем, мне кажется, что в этом была логика следователей. Следователи знали, что человек, сидящий, сидящий по другую сторону стола от них, не виноват в том, в чем они его обвиняли. Но они в то же время знали, что врагов очень много, и надо что-то делать. Я уж не говорю о том, что у них были квоты, и нужно было выполнять норму, но и среди них были верующие так же, как были верующие в каком-то смысле. А среди тех прокуроров американских 80 е годы, которые сажали в тюрьму людей, про которых они в общем не были уверены угу. а, в том, что они действительно а, ритуально насилуют детей. То, что в этом уникальность большевизма с одной стороны и его типичность, если есть такое слово, с другой. А было, как мы говорили, очень много апокалиптических сект. В том числе, вот я преподаю уже четверть века, преподаю в Северной Калифорнии, там в 60-е годы было бесчисленное. Угу. Бесчислено много такого рода сект. Но они все погибают, не, вернее, не переживают одну человеческую жизнь. Это всегда в общем движение одного поколения. И это, кстати, тем важнее, вот мы говорили об этом, что в этом смысл перехода от секты к церкви. Большинство сект никогда не превращается в церкви. Они создаются, mm -hmm. люди ждут, надеются, постятся, молятся, убивают, занимаются членами. Чем бы они ни занимались, закалывают скот, по-разному. Мир не кончается, а, и секта иссякает. Большевики замечательно, уникальны тем, что они захватили власть в Вавилоне И захватили они ее не четыре века спустя. После казни пророка, как в случае христианства. Uh -huh. А когда они еще верили в то, что мир, несправедливости и насилие кончится при их жизни. И в этом это невероятная история успеха. Uh -huh. История триумфа, не имеющего прецедентов э, в человеческой истории. А с другой стороны, кончаются они. В общем, вера кончается вместе с ними. И в этом они не отличаются от подавляющего большинства сект, в том числе многих сект, о которых мы ничего не помним. Ровно угу. потому, что они ничем не кончились, ни к чему не привели. Где-то люди жили, ушли куда-то в тайгу, и потом вместе угрили и... об этом уже, что они все время читали. Они росли на книгах, они воспитывали своих детей, более-менее на тех же книгах. О них, безусловно, и да. между ними, да. и между ними, с одной стороны, их детьми, с другой, и внутри сообщества их детей, которые потом превратятся в одно из, самых, да. из центральных поколений советской истории, дети примерно 25-го года рождения. Но я вкратце хотел бы сказать, что тут есть одна невероятно важная вещь. Они читали... Одни и те же книги за одним очень важным исключением. Их дети не читали Маркса и Ленина. И в этом, если не ключ к ответу на вопрос, почему эта вера кончилась вместе с самими революционерами, но это невероятно важная часть этой истории.